А то Аквариум Буц СО2. Ну да, вроде СО2 диффуза. Так, присоска. Привет, пришел мне посылка из Китая. Должен быть вроде как набор СО2 диффуза переходники всякие вот так как диффузор от gbl я сломал это уже в принципе четвертый диффузор который я ломаю поэтому заказал с китая шла посылка пол недели две- три как- то так что здесь объявленная цена 10 долларов но ну, по моему потратил я доллар или два как- то так он стоит. СО2, Озон и Ладно, давайте посмотрим, что там внутри. Дальше волье все в целости и сохранности. Будет обидно, если будет разбитый. Так. Все, ну, вообще, конечно, из стекла. Колонато все, конечно. Так. Что-то не понимаю, конечно. Не пойму, как открывается. Так вообще художествен. <сёплодисмент> да ладно. Так, все, коробочки пусто аквариум гудс co2 ну да вроде co2 депута. Так, присоска обратный клапан какой-то залипшая ванна ну, вроде ничего так для 2 долларов ну, тоже скорее всего эту штучку отломаю в ближайшее время здесь небольшой наплывчик ну, в целом выглядит неплохо стекло так что здесь еще вот переходничок что удобно чтобы шмат не перегибался так. все да вроде ну да все талоб набор что это там Внутри какие-то пятна на, на самой пластине, ладно. Того в комплекте у нас диффуза Переходничок такой, обратный клапан или пучка. Ну, в принципе, неплохо. Для двух или трех долларов. В общем, ссылка, где заказывал, будет в описании под видео. Давайте посмотрим, как он работает. Хотел показать конечно как же я ломаю диффузоры извечная моя проблема моих диффузоров это мои руки в общем когда я их чищу здесь липучка у меня обычно я как бы к вот так то есть прилепляю сюда заливаю белизну он у меня стоит потом промываю извечная моя проблема что я прислоняю и прилепляю то есть держась за эту часть и надавливаю. Соответственно, диффузор вот так ломается. То есть, в принципе, это любой дифузор, что Денерли, что китайский, что Джибелевский. Вот Все переломал.